Всем привет! Вы смотрите а В студии Анна Глазунова. Итак, сегодня в выпуске вы увидите: сотрудники КФУ учатся синхронному переводу на курсах. В Казанском федеральном университете обсудили инновации в преподавании иностранных языков. В Казанском федеральном университете ярко и весело отметили День защиты детей. Для сотрудников Казанского федерального университета проходят курсы по синхронному переводу с английского языка на русский. Все подробности смотри в сюжете. В Казанском федеральном университете прошло официальное открытие программ повышения квалификации государственных гражданских служащих, исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и сотрудников высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений КФУ. Для них стартовали курсы синхронного перевода с английского языка на русский. Занятия проходят под руководством одного из самых известных переводчиков-синхронистов в мире Андрея Фалалеева. Он является профессором Монтерейского института международных исследований, автором учебников и уникальной методики преподавания синхронного перевода. Рядом с нами не просто блестящий переводчик синхронизации близких, блестящий знаток русского языка, современного в том числе. И профессия переводчика, это действительно профессия. Я абсолютно с вами. В открытии приняли участие также представители аппарата президента Республики Татарстан. Занятия для группы в составе 14 человек будут проходить в течение 10 рабочих дней. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. О том, что еще интересного было в Казанском федеральном университете, узнаете из обзора новостей. 1 июня в День защиты детей в Апастовском муниципальном районе прошел традиционный праздник. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в детском Самантуе. На сцене рассказывалось о развитии театрального искусства от Древней Греции до современных постановок на лучших сценах мира. Отдельно дети поведали о театрах Татарстана, подчеркнув, насколько важна культура и творчество в современном мире. В празднике приняли участие несколько тысяч человек. Помимо поздравлений и традиционных призов на конкурсах, 196 школьников получили подарки от спонсоров. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел круглый стол работы с иностранными студентами в Республике Татарстан, вызовы актуальность и перспектива. Мероприятие проходило в рамках Конгресса студентов Татарстана. Участие в нем принял проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов и иностранные студенты КФУ. В Елабужском институте Кафу состоялся праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Праздник отмечается ежегодно 24 мая. В этот день славянские народы земли отдают День памяти святым Кириллу и Мефодию, создателям первой азбуки. В актовом зале студенты организовали праздничный концерт. И сегодня студенты продемонстрировали а, вот свою филологическую культуру, насколько они любят родной язык, родную культуру, поэтому всех... Поздравляем с этими замечательными днями. На сцене студенты воссоздали историю развития русского языка, начиная с 9 века и до наших дней. Особое внимание студенты уделили предстоящей 220-летней годовщине со дня рождения Александра Пушкина. Анна Глазунова, Универньюз. Известные отечественные и зарубежные эксперты в области преподавания английского языка приняли участие в международной конференции Инновации в преподавании иностранных языков, методы языковая оценка теории, прошедшие в КФУ. Подробности смотрите далее. 3 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета свою работу начала 9 ежегодная международная конференция. Инновации в преподавании иностранных языков, методы языковая оценка теории. Ежегодно на эту конференцию мы приглашаем ведущих авторов учебников по английскому языку методистов, ну и людей, которые занимаются наукой в этой области. Поэтому сегодня у нас в гостях Бен Гольдстейн, один из авторов целой серии учебников издательства Кембриджского университета. и доцент Людмила Оксана Кожевникова, которая является методистом, ведущим одним из ведущих методистов нашей области. Бен Гольдстейн выступил в качестве ключевого докладчика. Он также является специалистом в преподавании иностранных языков при помощи электронных ресурсов. Uh, video and images to help us teach English as a foreign language. So the, the main focus is that, uh, as we are language teachers, obviously we focus on text. But these days, because of the digital world we live in, uh, people communicate through text and through images and through video. Цель проведения конференции – освещение различных аспектов развития профессиональной компетентности учителей школы-преподавателей вузов с учетом изменений в современной парадигме образования. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились и занимались любимым делом. В честь праздника в спортивном комплексе «Бустан» прошли спортивно-оздоровительные мероприятия. О том, как это было, наш следующий сюжет первый день лета в плавательном бассейне спорткомплекса «Бустан» прошли спортивно-оздоровительные мероприятие, посвященные Международному дню защиты детей. В этот день для детей были открыты два бассейна – большой и малый. Сотрудники плавательного бассейна подготовили разнообразную программу, в которую вошли оздоровительное плавание, игры с мячами и элементы ныряния, эстафеты и подвижные игры с предметами. Это очень хорошее мероприятие, которое позволит обучить детей первым навыкам плавания, владения водой, ныряния будут устраиваться спортивные сооружения. Безусловно, это скажется на их развитие, на их здоровье, потому что все-таки от развития детей зависит очень многое. А в малом бассейне под руководством опытных инструкторов – малыши, которые еще только знакомились с водой, с легкостью осваивали азы плавания. Плюс малого бассейна в том, что он не глубокий, и дети могут спокойно вести себя в нем. Сашу я запустила первый раз, до этого он очень боялся воды, а сегодня прямо прекрасно радуется, улыбается и плывет. Самые быстрые и ловкие пловцы получили медали и грамоты из рук директора спорткомплекса. Ребята, которые участвовали в соревнованиях, теперь уж точно уверенно чувствуют себя в воде. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз. 1 июня в День защиты детей детский университет КФУ отправился с культурно-образовательной программой на остров Свиярск. О том, как это было, наш следующий сюжет. Выходной на острове у воспитанников детского университета КФУ начался с обзорной экскурсии. Детей провели по острову, попутно развлекая играми и интерактивами, в том числе и в музее истории Свияжска. Здесь ребята учились писать металлическим пером, каким когда-то писали Сергей Аксаков и Гаврил Державин. Понравился детям и музей археологического дерева «Татарская слободка», находящийся рядом с речным портом в нижней части Свияжска. Археологический раскоп посреди основного зала и экспозиция вокруг него вдохновили школьников на интересные вопросы. Анимационное панно «Свияжск-17» века с реконструкцией бытовой жизни города надолго приковала к себе их внимание. Напомним, проект Детский университет поддержан ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым. Он рассчитан на категорию детей в возрасте от 8 до 12 лет. Одна из целей работы Детского университета КФУ – увлечь детей занятиями наукой и убедить их, что наука – это очень интересно. Камиль Гемоздинов, Ленардо Валитиаров, Универньюз. 1 июня в Международный день защиты детей в Набережных Челнах была проведена серия мероприятий с участием жителей и гостей города. Подробности смотрите в следующем сюжете. 1 июня площадь инжинирингового центра КФУ в Набережных Челнах стала местом празднования Международного дня защиты детей для жителей и гостей города. Сладкая вата и мыльные пузыри – лишь малая часть сюрпризов, ожидавших маленьких гостей праздника. Для детей были организованы мастер-классы по множеству направлений. Молодежная служба охраны правопорядка Набережно-Челнинского института КФУ помогла ребятам в сборке автомата. Вместе с активистами правкома студентов и аспирантов дети разрисовывали площадь мелом, заплетали всем желающим косом, мастерили дома из конструктора, даже испытывали свои кулинарные навыки. Директор набережно Челнинского института КФУ Махмуд Галиев со сцены поблагодарил родителей за их труд. Ответственное воспитание нового поколения. Вот этот прекрасный день. Я желаю всем здоровья, счастья, посмотреть все наши мероприятия, мастер классы чтобы ваши дети никогда не голодали. Вот и сахарная вата, там, и сыру будет. То есть хотя бы элементарные нагрузки у них должны быть. Поэтому я очень надеюсь, что ваши дети вырастут и будут. Надежными опорами для вас. Удачи всем, здоровья. Было проведено несколько увлекательных розыгрышей, а также вокальных и танцевальных состязаний. Валерия Муратова, Универ -Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте смотреть студенческие новости на Универ ТВ. Еще увидимся. Пока.